Перед тем, как мы создаем портфель по облигациям, важно понимать, еще раз, это инвестиционные деньги либо на время, как скоро эти деньги нам могут быть необходимы, какая у нас цель на них, что мы ждем от экономики. Вот мы ждем, например, сейчас падения ставки. Кто-то может ждать увеличения ставки в 2014 году. Какая валюта у нас облигации и периоды получения купона. Где мы используем облигации? Это для балансировки. Соответственно, если у вас там последние неделю рынок российский, он э, корректировался, если вы чувствуете дискомфорт в своем портфеле, понимаете, что для вас дискомфортно, значит, что у вас не тот баланс с облигациями. То есть вам нужно облигации подкупить. Если портфель сбалансированный, то есть вы, в принципе, там, на просадку, на коррекцию сильного внимания не, не обращаете. Также у нас используется в структурных продуктах, да. В наших структурных продуктов с золотом. Для нас это надежный пассивный подход, временное размещение. То есть, в принципе, если нужно средства разместить от одной недели, у ФЗ это отличный вариант. И любые другие стратегии, где искаешь, это по поводу, по поводу возможностей. Давайте рассмотрим, что у нас есть 5 миллионов рублей, и мы создаем с вами обгалиционный портфель под 11% годовых. Это реально сделать? Я сам сделал с, с такой доходностью. В принципе, я думаю, кто у нас в Max Capital обучается, есть стратегия скользящий купон, когда вы подбираете облигации таким образом, чтобы они вам каждый месяц приходили да, с разным сроком погашения. Либо, ну, как на самый крайний вариант там, раз в квартал. В принципе, с 5 миллионов под 11% мы можем получить 45-46 тысяч каждый месяц неплохая сумма, учитывая надежность.